Украина села глуховвелярной 200 это бригады с Луганского и гринб рус не война. muharbiye gönderildiklerini günlerle az atıp deyip peşman olduklarını diyen düşman onlarla daha edildiğini edip Командира бросили на убой трое суток не ели, не пили, жили Кошла, в опухах в мокрах. Никакой информации. Телефоны все связи с семьей вообще отсутствуют. Ничего нет, нельзя нет, сказать. Не свои, не сказать. Не свои, свои же не ничего. Свои же по своим стреляют. А здесь, Обстреливают. Здесь Сидели трое пока... суток, блядь, по нам шмаляли, свои. Здесь Связь не видели. такой. Покорят, мило, огула, отела. Мы это говорим да. как есть Без вранья, а именно глазами, которым мы увидели здесь А не которые на лучший суд сами там и граждан да, вот, которые Даже месяца нет, что уже мобилизовал Уже вот, да, куда-то отправили непонятно куда. На передовую да, На когда, передовую, пацаны Не полторы да, тысячи, да, как вам говорят То, что приедете и будете в Белгороде все пиздёшь? Я что учил, бэй Беда я сразу на передок. Как фарш, И как просто мясо. как мясо. А Люди здесь Вы относятся по совсем по-другому. Все кормят, моют, одевают без всяких инцидентов. А точно два раза лучше, чем наша команда. Команду они в первую очередь покидают корабль. Да. Убежали самые первые. Начался да. обстрел, они убежали самые первые. Ни связи, ничего. Против что они сказали. Какого?